Человек, который стремится к мечте, особенно к заветной, обычно к ней не придет. Это связано с тем, что он очень этого желает. Вы должны знать, что чем больше этого хочешь, тем меньше шансов, чтобы это исполнилось. Именно поэтому я часто говорю, не ставьте себе мегазаветные мечты, а живите просто обычной жизнью решайте какие-то плоские вопросы также вы должны знать что мегазаветная мечта это мечта которая ставится один раз в год то есть подумали они и забыли и тогда она решается если мега заветная мечта это элемент ежедневного проговаривания аффирмации работы над этим то скорее всего шансов ее исполнить не будет почему мега это много и тяжело поэтому мысль должна быть тяжелая одна монолитная и энергия должна к ней крепиться а когда человек каждый день делает как бы каждый день делает мысли форму, то это не объединенные между собой маленькие энергетические сгустки, которые превращаются в пыль, в туман и в дальнейшем не имеют отягощения астральной энергии. Из-за этого происходит вот такая тенденция, что когда человек Хочет замуж или хочет там крупную цель достигнуть крупной цели, он ни в коем случае не должен об этом думать каждодневно. Если вы каждодневно и на протяжении дня еще сто раз, то вам очень будет тяжело реализовать такую цель. Как реализуются цели? Если человек стремится к тому, чтобы у него было имущество, то он не должен думать о том, как это имущество должно появиться у него в жизни. Он должен просто начать заниматься делом, работой. Вот э, девочка говорит там резюме и так далее. А я хочу сказать, есть люди, которые э, управляют миром, и люди которые хотят давать что-либо этому миру а есть люди которые ждут чтобы мир им давал и чтобы этот мир им иногда подкидывал то есть одни люди хотят брать другие люди хотят давать мы сейчас находимся в период такого Наверное, необычный период трансформации в социуме, при котором люди, которые хотят брать и люди, которые хотят, чтобы им предложили работу, чтобы их кто-то устроил, чтобы они сами устроились, чтобы там незначимо там работать и получать зарплату. Вот эти люди, они могут сейчас очень странать. Но действенные люди, которые действуют, которые обучаются, которые постоянно что-либо делают, и это начинается. Что я сделал для себя? Что я сделал для близких? Что я сделал в квартире? Это будет тем, что может очень сильно подтолкнуть вас к тому чтобы реализовалась ваша жизнь вам нужно вы мечтали всю жизнь о своем собственном имуществе о своем собственном жилье о чем-то глобальном у вас не получается исходя из всего там зарабатывать откладывать и так далее но желание огромное присутствует вы страдаете от того что у всех есть а у вас нет что нужно делать первое забудьте о том что вы этого хотите второе начните максимально что-то делать дома начните Сделайте маленький ремонт даже в той квартире, в которой вы живете. Поубирайте старые вещи, перестирайтесь, делайте порядок. После этого измените обстановку, начните украшать то место, где вы находитесь. Начните ежедневно заниматься физическими упражнениями, по часу спортом, утром и вечером по 30 минут приседания и так далее. Точите свою фигуру занимайтесь изучением там языка возьмите какое-нибудь хобби пусть у вас будет все время какое-то занятие вышивайте пойдите на курсы которые связаны там с подстриганием котов подстриганием э, собак начните заниматься ногтями У вас есть ребенок начинайте с этим ребенком каждый день заниматься логическими играми изучайте вместе язык просматривайте вместе что-то попробуйте снять какой-нибудь блог, такой видео где вы будете показывать как вы с ребенком или самостоятельно готовите какую-нибудь еду выложите это в youtube и так далее то есть делайте все для того чтобы была деятельность это очень важно и вы мне скажете а причем тут квартира если ежедневно заниматься деятельностью любое абсолютно но делать что-то для того чтобы что-то делалось и это то, что будет делать в виде там упражнений для тех людей, кто рядом с вами, в виде там, ремонта квартиры или еще что-то. Даже не ваши. Там, занятия с детьми. То есть, когда вы реализуете какую-нибудь энергию действия, то ваша задача, для кого это все будет сделано, будет решена. Поняли? Очень важно это.